Всем привет! И сегодня я расскажу про отличные полезные вещи для организации проводов и кабелей. Все товары пришли в фирменных пакетиках, все отлично упаковано и сделано. Продавец очень порадовал, товары полностью соответствуют картинкам и описанию. В каждом органайзере по 5 отверстий, этого более чем достаточно для меня. Но если что, у продавца есть еще такие органайзеры и на 7 отверстий, а есть поменьше на 3, так что можете подобрать необходимый вам размер. Материал специальный, чтобы не повредились провода, приятный на ощупь, гладкий, но на него будет сильно собираться пыль, поэтому стоит периодически его протирать и чистить. В остальном все замечательно, с обратной стороны органайзера нанесен хороший фиксирующий клей, достаточно отклеить защитную пленку и закрепить держатель в нужном месте стола. Отличный органайзер для проводов, прекрасно помогает упорядочить все провода на столе и в самой квартире. Теперь легко закрепить все провода от телефона и других гаджетов, чтобы быстро и удобно можно было подключить телефон к зарядке, фотоаппарат к компьютеру и многое другое. Если раньше ваши провода постоянно сползали со стола на пол или могли случайно на них наступить, то теперь они будут надежно закреплены. Липкая лента тоже отличная, пришла также в фирменном пакетике со всеми логотипами. У продавца есть разная длина такой ленты, я взяла самый большой моток 5 метров. На ленту нанесены фирменные логотипы производителя, выглядит очень стильно, так что она не только позволит закрепить излишки провода, но даже и украсит его дополнительно. Теперь можно все провода от компьютера аккуратно скрутить и закрепить. Все провода от каких-то зарядок и прочей техники теперь легко можно упорядочить и сократить до нужной длины. Поэтому такая липкая лента очень полезная в современном мире. Кроме того, она многоразовая, использовав ее один раз, потом можно размотать и закрепить в другом месте при необходимости. Ширина ленты 15 мм, очень удобная и универсальная, а длину вы можете выбрать самостоятельного продавца. Есть варианты от полуметра до 5 метров. Липнет все хорошо, Покупка я осталась очень довольна. Действие ленты очень простое. Скручивайте провод, берете ленту, заматываете и отрезаете кусочек нужной длины. Все, провода аккуратно, сложны и закреплены. Покупкой я осталась очень довольна. Всем рекомендую.